Так, как так, так. Ничего. Выж сыр. Я тут сыром питаюсь, голодаю. Магазины здесь далеко. Ишь? Надо сюда какой-нибудь магазинчик купить, сделать. У меня что на карточке? Все же что миллион. Раз, всего Мне миллион. А? Сколько у тебя денег, по Меня много. Я нолики не, не смогу посчитать. Ну посмотри, дай. Стал меня Я уже. Ты че в фещипнули? Меня сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня десять миллионов. Чи десять миллионов? Ага, двери, ври больше. У меня вопрос, там багажница бегает. Где? Они знаешь, что она бегает? Пошли. О, боже. Пойдем погуляем. Ты что, узбек? Она. ноу. Юля, кэсвэй, оно. Oh, no. oh, no. Это что такое? А, сматывайся. <ролок> что это такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, я слышал какой-то непонятный, неординарный язык. Ну ладно, вон и этот кобель. Вон этот кабель. Не сели сми. Этот кабель говорит на каком-то непонятном языке, ладно. Я буду говорить на англо А я в машине, балбесы. У уже нет. Привет. Меня нашли. Принести, показать, что он Где он? Найдите его. Ладно, привет. Привет. привет. Пока. Где Андре? Нашел Костя, уху, уху, -яй. Нет, ты Инди. Ай-яй-яй. Что за Ты что сюда не пришла? Не Иди не отсюда не давай, и грусти. Сматывайся. Ай-яй-яй, меня бейте! Ай, бежим! Сматывайся! Ай, не Ай! Да тут нельзя, там... Надо сматываться куда-то. Тут каток, но мы... каток. вы этого. Куда меня откинул? А не на катке. Нет. Мы вас видел. Сколько можно гореть уже? Это яблочко съешь телек. А Юра Кесвива сбивай. Как ты? Герой? Меня бесишь, тупая нелый ты бомжик и славочки я тебя сейчас на металлолом продам ай Оху, ай ай ай ай яй, -яй, -яй. ай Я как бы понимаю, чтобы на него как бы ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай он меня так ай раздражает. ай Героев искать быстро. Да, сейчас найдем этого героя. Пошел не отсюда. Сначала найду этих, а потом героя. Ай ай ай ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, горю, бесит Надо меня. Это горение уже достало, как меня нет, раздражает. Нет, Это мошенaları. горение. Оставьте бедного человека. Да, они за мной гонятся, а что у них все... Ай! Ай! Ай! Ай! Ай, ай! Сейчас найдем. Ну не идите за человеком. Может он только найдем. время. О Может он только не Неужели? Боже мой. Мне кажется, Бабазук где-то тут. <съем> Помогите. Помогите. этого оранжевого. Тики! Давай. Помогите. И где так, теперь... Мне кажется, он тут. Я чувствую его головоборный запах. Вы в вольном запасе. его, не стойте на одном месте. Сейчас найдем. Я хочу посмотреть. Может, есть тут у меня был? Был Так, а где этот? Надо его спасти. Где на божьей коробке? Где этот? Блин, где? Где бабажук? Алло! Алло, придем? Ты где? Я у себя дома. А где твой дом? Напротив дома Адриана. Там такой спуск. Все, идем туда. О, боже. А ну, Привет. Мне надо быстро уйти и трансформироваться. Может, его как-нибудь отвлечь? Пойдем, заходи сюда. Они сюда не пройдут. Так я понимаю. М Зато мы можем пройти. Давай тр трансформируйся. Так, Давай, лап. Мула, тики, влияние. Мула. Разделяемся. Тихо, аккуратно. Нам надо выйти. Очень тихо. Ты сейчас открываешь. Нет, у не меня есть идея. Так, стой, все, мы уже на последнем ступи. Чи? Быстрее не... Не... Не... не знаю. Кажется, они уменьшились. Ай. Хорошо. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Ох. Поиграем с ними в прятки. Я спрятался, ищите меня. Здесь я и Адриана спрятал. Запусти их, где они? Они меня не найдут. Я сижу в таком месте, где меня нельзя уже найти. Может они между сундуками спрятали. Может, он враг? Нет. Я супер прятался. Нашел лисичку, она тут. Ты всё давно нашла. Мистер Пах, что нам делать? Я пока прячусь. Меня они не нашли. Я нахожусь возле сундуков. Иди ко мне. А ты ко мне не сможешь прийти. Может, ты не поддевала? Смотрите, поддевала. А сломалась. Нет. Нашли. Маленькая... О, Пока. Вот она наша путь? ловушка. Уходим. Здесь только... Может я она... Здесь останутся. Это, это, это, это хорошо. Только бражница вышла. Ну ничего. Она нас не поймает. Мы маленькие. Мы можем спрятаться. Она тоже... Ай. Небольшая. Ой. Убей, Халса, как она выбралась? Э. Ох... Э, чудотвор... Ох. Разделение... Я? Ай, Маша, я... Не так... Покорми к вами... <связь> Давай. Давай, <связь> до да меня вообще уже... Вы такие бес бесполезные... Проходи сюда... Mm. Вообще кому бражник доверяет такому? Мы не бесполезные, брашник были... вообще. -то. Моли, вообще. Так. Так. Верхние комнаты произошли. Что это вообще комната? что за бесполезная комната? В ту комната? сторону. Бесполезный дизайн, бесполезная комната вообще Все <пуско> бесполезное. Нет, тут да, да, тут нет, нет, Пражется, Ты мне не просто так дала имя Чудотворец. Я могу творить чудеса. Моль, Прыгай вверх. Прыгай вверх. Так, вам идея? Ты где? Я на самом мы ага. Я здесь. Можно, давай, давай. Выходим. Надо, чтобы найти их, нужно думать, как они, а чтобы думать, как они, нужно использовать силы, как они, допустим. Да. Давайте Я вас вижу, балбесы. Мы вас видим. Я достало это горение. Надо быстрее идти к воде. Я уже бис... Они у воды. Слепые, вы вы атакуете! Чудотворение. А? Аккуратно, аккуратнее. Чудо Чудо Эй, ты! Я, тоже, только... пришло, Я знаю, где надо сражаться. Они нас поджигают. Но если мы используем акватрансформацию. Кажет, Наш... трак, вот, Хорошо, что я сижу сейчас на прям на шее мистера Жука. Мистер mm ты -hmm. где? Где все остальные? Я sending... за Багом. он даже не заметит, когда я увижу, когда он превоплотится. чудотворение Скоро он превоплотится, я узнаю его личность. Давай, мистер Бак, перевоплощайся. очень ты беспаленный засму. Где он? А, вот он. Ступень беспалевная. Но я буду следить за тобой бесконечно. Я могу стать еще меньше. Уменьшай. Не вижу, чтоб ты уменьшилась. Подожди, у меня тут сбой в программе. да давай. Ой. Ну ладно. Так, сбой в моих сил. Я сюда творка, не просто так. Моя сила творит чудеса. И что? А, если созда... а... Погоди. а что вот здесь? Если... Какая штука называется, которую ты... Есть, Мы, взрослые ты... владельцы. Ага, не... то есть есть, да? Я вот слышала... Что Нет. Статьи неправильно говорят. Все, пока. Все, ясно. Ах, а меня он запер в ловушке. Так нам надо найти, и где, где у них акума, либо в каком-то из оружия, Нашел либо в чем возле дома Адряна. Стреляю, введу прицельный огонь. Заметил лицо. Он... Вы не видите его, ну Боже мой, возле воды. Не шан, дай, Пора званить ну, слепых Там идет мистер Баб, Если... Супер, Супер шанс. шанс. Адриана идет лопата. Что же Лиса мне с сме... ней а, делать? Ключ лопаты, пожалуйста. Может, поправиться на ну, нибудь Сиди там, лисичка. А как ты открыла дом Флинди, так который. Ты... У меня есть ключ от всех дверей в этом городе. Не может. Mm. Может, может. Пойду искать другого. Я взломщик дверей в команде супергероев. Попалась на ловушку. Думаешь, что, что я ничего не слышал? А это что? Ага. Лиса, крыса. Что это здесь такое? Ай. Звали Надо использовать катаклизм. Лиса встретимся возле гаражей. Возле гаражи где? Это где? Где гаражи? Возле школы. Там стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть гаражей, зайдёшь в... во второй. Лисичка, а ты куда бежишь так? А вот захотела. Я подслуживаю их друг друга. Они, Они должны идти к гаражам. Представьте этого бесполезного, Лисичка. Всё равно нужно. Нашёл. Нашёл, где а? нужно. Где баба жук? Да, надо глаза тебе подарить. Вот он, где я. Заходи туда. Заходи, заходи, давай. Ты попадешь прямо в мою ловушку. Запихивай его сюда. Заходи, лиса. Давайте, проходите. Дверь открыта. Заходите. Чего вы не заходите -то? Проходи. Да, да, да, все, заходите. В огонь. Проходи. Ну, давай. ну заходи. давай. Заходите. Заходите все. Не так, верю. Заходи. так, Лиса, я не тебе давай. по вайфаю да, да, я, я тебе не по вайфаю. Ну, ты понял, как я. Да. Так, Сейчас все, я давай. Слышу, Уходи, уходим. Это я был Супер Планс Кам. Беги. Курица. Чел с курицей, ты тупой? Я сейчас ну, лежу, с я с лежу с я знаю, Какие тупые, тупые, тупые, тупые, тупые, тупые люди, ну ладно. Ну да, не особо в да. да, меня он взял сейчас, чтобы ты понимал, взял, пошел меня бить. Ну, спасибо. Они И... возле дома Адриана. Ну. Правда? У меня небольшой выбор сериалов. Ну чё? Иди в баню просто. Ты меня запер в какой-то бесполезной просто, комнате. Выбери, Правильно сделал. Смотри, что? Нет, а знаешь, сделал. Что? ты бесполезный. Даже если, даже если ты изгонишь из меня комнаты, все равно останешься бесполезным. Так, я слышу звучание котов. Это как что за блюд? Блю... Погодите. Ад. Это блюд с вайфайлом. Я случайно не использовал катаклизм. Попался. <говорит> есть, есть, лев... есть еще один кусочек у Мандера. него опять мы не трансформации. Беги куда-нибудь. Беги за ними. Люди следите за ним. Сматывайся. Ты <говорит> Хотя Эти... бы один талисман мы заполучим. Оба, оба, оба, Эти не помогут. не помогут. А, эм... Ну ладно. Беспалевность. Беспалевность и стол. Да. Прямо беспалевность, беспаливность. беспаливность. Лиса. Все. Убеги куда-нибудь, да, трансформируйся. Мне нужна срочно твоя сила. Сила суперкота. Коломбер. Я понял. Ребята, селись, я понял, что он хочет. Они нашли наш, наш заполухи стара. Они нашли предмет Сакумой. Защищать предмет Сакумой. Почку свою не, не защитите, почку свою отдадите. Так, супер. Ну, с такими, так. с такими у нас нам не выжить. Да. Курочка вообще сова бесполезная. Где да, да, супер -клат. Мы должны мы меня меня... Мы Это мы тупые, просто из ваших они кумбара. там а Где Ай, кусты? боже мой. Почему вы вы а, монстр, купить. Поверили, а окум... Ну, думаю, так Лак. лучше. Мне кажется, сантимонстров ну, больше могу. А, так, все, пошли, пиле? побежали. Не тут, где? Должны... Суперкот за мной. Выделил, Сидело, для... Для а? Ну, вновь... Суперкот, вот, ты где? Они. Боже, вы сейчас слепые, ну реально, ну суперкот. Не выпускайте его. Кто его подпустит, я того на шампуры насажу. С Давай, разрушай. Нет, Пошёл, бочка, Давай, тоже нет, нет, нет, я прокопал. Использовал катаклизм. Давай, молодец! Пора шашлык. изгнать я демона. Попался шашлык. чудесный мистер Бак. Ну, какие люди были под акумой. Ага. Ну вот ты. Ты себя видела, Манхэттен? Или едь? Ты себя видела, бомж? Вообще серый уже вышел из моды. Я глазуру тебя, как китайца. Ты себя видела? Вообще, на дуру славки. Так. Лиса! Чё? Ты где? За мной. О, боже. Что за говно? все пойду этот манекен все иди сюда боже мой Ты у меня такой не хушли да вот спасибо ну ладно мне пора Тики. Муло. Разъединяемся. Так, тики, Кушайте. Прячьтесь. Ой, а, тут открыть можно. Таки, домой. Домой. Ла-ла-ла-ла-ла. Сын, массажир, у кагами дура, Славки. я uh, yes. И сегодня не было. Олега. Uh. Так, ладно, все. Так, uh, кого еще будем? Ты где? Ты что? Ты у меня дома, как ты меня слышишь? Да, yeah, конечно. Я тебя не вижу, нож на крыше. Ладно, все, я буду спать. Ура...